Здравия желаю! С вами Игорь Подвысоцкий. Вы на канале для тех, кто интересуется печами и пробует делать их своими руками. Сегодня я представлю вашему вниманию проект отопительной печи, который разработан мной по мотивам старых русских голландок, в которых была использована лучшая с моей точки зрения схема движения газов. Об истории печей голландок и о том, почему они называются русскими голландками, я уже рассказывал. Если кто-то не видел, советую посмотреть. Здесь я не буду повторяться, но некоторую предысторию данной печи считаю нужным осветить. В прошлом ролике был представлен проект деревенской голландки, широко распространенной в России в 20 веке. Система дымооборотов у нее состояла из трех вертикальных каналов. Но встречались мне и другие внешне похожие печи. Их схема движения газов отличается тем, что над топкой имеется дополнительный горизонтальный канал. Поток пламени от горящих дров, наталкиваясь на препятствие, делает два резких разворота и только после этого стремляется наверх. Кирпичи в таком, э, ну можно сказать, огненном вихре нагреваются быстрее. И это хорошо, потому что чем выше температура стенок и перекрытие у топки, тем лучше происходит горение. Такая резкая смена направлений способствует также активному перемешиванию несгоревших частиц и потоку воздуха. Надо понимать, что в топке, какой бы хорошей она ни была, топливо сгорает не полностью. Дожигание несгоревших остатков происходит и в каналах печи, если печь канальную, или в колпаках, если печь колпаковая. Вот, например, Такую картину можно наблюдать через прочесную дверку во время топки печи малютки. Видно, да? То есть горение у нас происходит не только в топке, но и в самом вот этом, в дымоходах, в самом массиве. То есть вот сюда вот еще идет пламя. Так вот, э, по моему мнению, подобная схема дымооборотов создает наилучшие условия для полного сгорания топлива. Если обычную галанку с тремя вертикальными каналами можно оценить на 5, то такую печь с дополнительным нижним горизонтальным каналом я бы оценил на 5 с плюсом. Вот вроде бы очень простая печь, но недооцененная, как мне кажется, современными печниками. Самое раннее изображение похожей печи можно увидеть у русского архитектора Львова, опубликованное примерно в 1795 году. Живший и работавший в России немецкий ученый в то время Франц Людвиг Конкрин разработал свою печь с подобной схемой движения газов в 1805 году. Оба этих проекта можно было бы объявить давно устаревшими. Но э, в 2020 году важный, на мой взгляд, и очень интересный эксперимент провел Пономарев Андрей Васильевич, который предложил коллегам из австрийской технической школы печников в городе Штоп восстановить копию исторической русской комнатной печи голландки по чертежам Конкрина. Под руководством преподавателя Юргена Кольмана группа австрийских студентов построила эту печь, потом испытала ее используя современное оборудование. И эти испытания показали, что коэффициент полезного действия печи конкрина не уступает современным аналогам и по уровню вредных выбросов также отвечает европейским требованиям. Одно из важных достоинств печи – ее нижний прогрев. Вот обратите внимание на рисунок а, с температурами как бы, распределения. В описании я оставлю ссылочку на сайт печи из камня РФ, и если у кого-то появится желание, то там можно ознакомиться с подробным отчетом о строительстве и испытаниях той печи. Идем дальше. А вот этот рисунок я обнаружил в книге американца Дэвида Лайла. На нем показаны две чугунные голландские печи, датируемые автором 1800 годом. На левом рисунке мы видим такую же схему движения газов. В советской литературе похожий проект встретился мне в книге Протопопова, изданной в 1934 году. Здесь она обозначена как печь, разработанная и рекомендованная для жилых помещений Институтом норм и стандартов строительной промышленности. Вот, кстати, вполне возможно, что вот эта печь была сделана с использованием тех чертежей. И вот еще рисунок, который бродит по сети без указания авторства. Явно отсканированы из какой-то советской книги 60-х-80-х годов. В книге Каливатова, изданной в 1991 году, есть чертежи печи птоу 2500 конструкции стержнева, в которой использована очень похожая схема. Я специально указываю на источники, которыми пользовался при проектировании. К сожалению, в наше время в сети распространено очень много непроверенных и сомнительных чертежей. Человеку неопытному сложно бывает отделить зерна от плевел. Поэтому я считаю необходимым коротко рассказывать о истории создания печи. А мой проект имеет свои особенности. Ну, то есть он прост в исполнении, а внешне очень похож на некоторые деревенские печи, которые до сих пор можно часто встретить в российских деревнях или поселках. Такие печи раньше обычно строили в пару к русской печи, исключительно для обогрева дома. Теперь, когда от русских печей массово отказываются, перейдя для приготовления пищи на газовые или электрические плиты, старые голландки, тем не менее, сохраняют, продолжают использовать для отопления домов. И даже иногда переоборудуют их на газ. Ну и понятно почему. Эта печь прекрасно справляется с основной задачей, занимает мало места и экономит топливо. А теперь перейдем к самому проекту. У такой печи должен быть фундамент. Между фундаментом и первым рядом кирпичей обязательно нужно делать гидроизоляцию. Из-за небольшого нагрева основания данной печи битумные материалы использовать нежелательно. Предпочтительнее использовать цементную или мастичную гидроизоляцию. Вместо привычной одной дверки можно использовать половинку кирпича или сделать самодельный зольный короб. Колосниковую решетку укладываем так, чтобы она свободно лежала в прорезанных нишах кирпичей. Такая топка с колосником позволяет топить печь дровами, торфяными брикетами или углем. Для топки лучше использовать шамотный кирпич марки ШБ-8 и смесь для шамотных материалов. Шамотные кирпичи, в отличие от керамических, ведут себя, скажем так, капризно. Если купленная смесь некачественна или по неопытности нарушена технология укладки, то шамотные кирпичи при сильном нагреве могут начать разъезжаться. Чтобы этого не происходило, многие печники применяют стяжку шамотных рядов с кобами из проволоки. Но время от времени диванные эксперты пишут в комментах, что металл для армирования печи использовать нельзя. Но я предпочитаю опираться на опыт и современных, и старых мастеров, которые стягивали печи и в 19 и 20 веке. Толщину швов при монтаже шамотных материалов рекомендую делать не более 3 мм. Топочную дверку устанавливаем с обязательными зазорами на тепловое расширение. Щели между чугуном и кирпичами заполняем огнестойким керамическим стекловолокном или другим доступным огнестойким материалом. Верхние кирпичи, перекрывающие топочную дверку, ни в коем случае не должны опираться на нее. Для перекрытия топки используем трехчетверки. Соблюдаем перевязку швов. Для этого некоторые кирпичи придется распилить пополам, вдоль длинной стороны. Перекрытие над топкой кладем насухо, без смеси. Кирпичи должны лежать с зазорами не менее 3 мм. Это, во-первых, предохранит току от растрескивания. Во-вторых, позволит без затруднений заменить любой кирпич, если будет такая необходимость. И в-третьих, через щели между кирпичами будет поступать кислород, необходимый для дожига летучих веществ в верхние каналы. В 12 ряду снова переходим на керамический кирпич марки 200 или марки 500 и глино-песчаную смесь. Еще один важный момент нужно пояснить. Выступающие острые углы, которые в большинстве книг по печному делу рекомендуют стачивать, скруглять, чтобы облегчить движение горячих газов по каналам, в данном конкретном случае я рекомендую оставлять. При такой схеме движения острые углы способствуют образованию турбулентных завихрений, в которых происходит интенсивное перемешивание недогоревших частиц и воздуха, а на общей тяге печи это никак не сказывается. Оставленный выступающий порог, который горячий воздух вынужден огибать, решает похожую задачу. И это опять не мои фантазии. Об этом еще в 1910 году писал в своей работе профессор Пересвет Салтан. Догорание угля... При предлагаемом устройстве топливника будет успешнее не только потому, что холодный притекающий воздух будет проходить у поверхности топлива, но и потому, что при привычке прислуги сгребать догорающее топливо к задней стенке топливника, оно еще теснее будет соприкасаться с воздухом. При увеличении толщины порога, если позволяет место, догорание топлива должно будет происходить еще успешнее. В верхних рядах тоже не забываем использовать стяжку, ну хотя бы через ряд. В пятнадцатом ряду можно положить пару шамотных кирпичей тоже насухо. В семнадцатом ряду нужно вставить прочесной кирпич. Печники обычно выдвигают их наружу на 1-2 сантиметра, чтобы потом не нужно было его долго искать. А дальше идут привычные три канала. Задвижку можно устанавливать с любой удобной для вас стороны, но желательно делать ее с небольшим наклоном внутрь. А вот так выглядит итог нашей работы. У такой печи после протопки все нижние кирпичи будут горячими, а верхние теплыми. Ну и примерно через 3-4 часа после закрытия задвижки температура всех кирпичей у печи выравнивается и в общем становится примерно одинаковой Ну вот на этом все спасибо за внимание тепла вашему дому